Всем привет, дорогие друзья, с вами канал CryptoShark, в этом видео расскажу про, скажем так, новый интересный проект, называется Cotton Coin. хоть он был и анонсирован 17 мая, об этом расскажу чуть попозже, и сама сеть запустилась довольно-таки недавно. В общем, как обычно, мы пропускаем саму идею создания монеты, для чего она была создана, и смотрим спецификации, как на ней можно заработать. Ну, в этот момент я немного остановлюсь на самой идее, так э, мне сама эта идея стала интересна. И, в общем, для чего сама суть создания данного блокчейна. В общем, смотрите, получается, как небольшая предыстория. Каждые 30 минут фермер себя, там, скажем так, убивает, делает суицид, добывая хлопок. Данный блокчейн создан, как вы видите, чтобы устранить данную проблему, помочь людям, которые добывают хлопок стран третьего мира. В общем, как-то наладить немного, скажем, условия труда и жизненные настрой данных людей. Так как хлопок, сами понимаете, это как белое золото считается. В общем, данный блокчейн создан для того, чтобы помочь людям, которые его добывают. Ну и развитие данной отрасли. В общем, если что, оставлю файлик. С переводом на русский язык. Кому интересно, можете потом ознакомиться. Я так особо в данный момент сейчас углубляться не буду. Но как бы идея данной монеты вообще интересная. В общем, что у нас по проекту. Получается, все так же идет на сайте. История, как он добывается, сколько нужно ресурсов для добытия, там вот даже 1 килограмма хлопка. там 20 тонн воды, то есть это, это сами понимаете, это колоссальные затраты и по итогу можно получить только футболку с джинсами ну в общем на этом задерживаться не будем пропускаем дальше данная как бы система создана для скажем так, восстановления данной отрасли, чтобы все там наладилось и более-менее были лучшие условия труда и оплаты ну а для нас, что интересно, развитие по данному проекту. Сейчас мы немного пробежимся, вкратце, как он создан. Здесь у нас есть мастерноды, здесь у нас есть, получается, постмайнинг. Пов был до 290-го блока, то есть на самом начале. И я так понимаю, это был примайн. на они там все небольшой, в принципе, сделали. Ну, будем смотреть, что да как. Как обычно, везде на всех проектах это типа быстрые переводы, там безопасность, все хорошо у нас, по самому как видите, проект у нас на алгоритме X11, максимальное количество монет, который будет это 20 миллионов, время блока 60 секунд, ремайн 4 миллиона, то есть и 2 миллиона не пускают на развитие, скажем так, самого проекта, то есть оплату труда людям. И 2, и 2 миллиона оставляют, я так понимаю, на дальнейшее потом в планах развития тоже, какой у них там будет. Сейчас посмотрим дальше дальнейшее их не развитие по дорожной карте. В общем, у нас здесь постмайнинг начинается с 290 блока. Как я говорил, поп уже закончен и у нас есть мастер-ноды. То есть на ноду надо нам 3000 монет. Сейчас нод в сети мало, соответственно, рой огромнейший. Проект сейчас вот только скажем, возрождается, запускается и можно на этом нам тоже хорошо так заработать. Честно говоря, я скажу так, сама идея мне так вот создание данного блокчейна понравилась. Я даже даже если на этом ничего и не заработал бы, допустим, да. И не заработаю. Я просто об этом вкинул какую-нибудь сотню баксов, пускай он там пойдет кому-то на лучшие условия труда и жизни. По крайней мере меня просто хотя бы эта история зацепила. Тут как бы небольшие видеоролики есть. Мы их пропустим. То есть с разных регионов люди рассказывают о том, как это добывается. Что это как и делается. То есть высказывают свои проблемы и варианты их решения. По дорожной карте, как они обещали, то не выполняют. Здесь, конечно, небольшие нестыковочки по дорожной карте есть, они не совсем обновили ее еще. У них есть уже CryptoBrights, Codex работающей биржи. Также, возможно, еще можете поучаствовать в баунте в каких-нибудь аирдропах. В принципе, как я говорил, везде можно по копеечке и неплохо в итоге насобирать и заработать денег здесь опять же ничего не обновили есть листинг на бирже точнее на бирже на скажем так сервисе на мастер онлайн в принципе как они обещают так они и двигают свой проект развиваются постоянно какие-то обновления пускай небольшие но они у них есть также будем наблюдать дальнейшее развитие как них будет в первом квартале 2019 года но ну, это пока слишком для нас так далеко заглядывать тем не менее, нам нужно на этом как бы денег подзаработать. В общем, сейчас еще кратко о проекте, и потом расскажу дальше, что да как. Стандарт у нас идет Windows, Mac и Linux. Три вида кошельков. Нам кошельки нужны будут чисто для того, чтобы на них потом сыпались деньги с мастерноды, если вдруг кто ее запустит. Так как сейчас цена довольно-таки неплохо подсела, и в принципе она как стабилизировалась, и... Но нода стоит уже не таких уж колоссальных денег. Экодекс. Здесь ничего интересного. Там биржа какая-то такая не актив. Скажу, гравикс тоже получше будет. Все у нас в основном идет на крипто Так что здесь можно дешево купить ноду. Запустить и довольно-таки быстро купиться. Опять же, об этом сейчас расскажу вам. Что у них здесь есть из, из социальных сетей? Это Twitter, Telegram, Discord, на гитхаб можно залезть, кому интересно, файлы полистать. Биткоин Talk, там Facebook у них. В принципе, как бы везде стандарт. Так, здесь у нас команда, скажем так, разработчиков, люди, которые занимаются данным проектом, которые, скажем так, инвестировали в него свои деньги для запуска, для развития. Также. Сама команда. В принципе, как э, лица освоения не прячут. Написано, кто чем занимается. Надеюсь, как бы это все правда. Ну, в принципе, как я за проектом наблюдаю давно уже. Э, люди пытаются продвигать его, скажем так. Люди идейные. Надеюсь, у них с этим все там получится. В принципе, как бы здесь больше пока у нас ничего такого интересного нету. И переходим мы на мастер нода онлайн. И здесь у нас сейчас стоимость одной монеты. Это 15 центов. На ноду нам надо 3000 монет. То есть цена довольно таки сейчас неплохая. Конечно, видите какая она была. Сейчас она них упала. Поэтому на низах, в принципе, еще и рой хороший. Это не такие же большие деньги для ноды. Можно будет купить ноду. И на ней потом, скажем так, не то чтобы окупиться, а даже хорошо заработать. Но опять же сейчас... Проект будет развиваться, будет, скажем так, идти у них маркетинг какой-нибудь, там, сами обновления по проекту. Я считаю, лично мое мнение, что цена должна подняться и потом стабилизироваться. Также на это еще повлияет, скажем так, рост криптовалюты. Сейчас, как вы знаете, идут небольшие качели, но должно все подниматься вверх. Думаю, ближе к сентябрю к новому году крипта взлетит вообще опять в потолок как и в том году так и многие говорили еще почему я делаю там в названиях такие там громкие цифры э, как там, хороший доход там за сутки там за день там либо окупаемость хорошая большая смотрите нода стоит до да, 455 долларов время окупаемости 16 дней рой довольно таки большой то есть через 16 дней вы кинули 3000 монет Через 16 дней вы получите э, свои 3000 монет и еще 3000 сверху, которые вы заработаете. Соответственно, даже если нод будет в сети больше, как бы э, тут, соответственно, и рой уменьшится. То есть, если плюс-минус сейчас посчитать, разделить 455 на 16, это примерно 28 долларов получается в сутки. Столько будет приносить нода. Как по мне, это хорошие деньги, даже если это будет там 25-20 долларов, не менее тоже хорошие деньги и, в принципе окупаемость пускай там будет около 20 дней я не знаю как по мне вот это вот хороший вариант кинул деньги заработал на этом и все в принципе все отлично так что если у вас будут какие то вопросы пишите в комментариях поддержите видос лайком подписочкой на канал а у нас будет конкурс так что давайте всем удачи мужики всем профита всем пока